Всем хай, с вами Холодок И сегодня у нас будет обзор на мод, который добавляет в игру вид от первого лица И сейчас я нахожусь в больницы, которая светится как Иисус Но думаю, это не важно Нажимаем V, точнее меняем вид камеры И у нас активируется мод То есть включается вид от первого лица Вот так это все прилично выглядит ну, в принципе, ничего больше сказать не могу. А, так. Давайте лучше сядем на байк, покатаемся по городу и заодно посмотрим, как это будет выглядеть в транспорте. А, и сейчас я вам расскажу одну историю, которую, которая приключилась со мной еще давно, когда я был мелким. А, ну, хотя я сейчас мелким, но... Я был тогда еще мелким и не умел устанавливать нормальные моды. И скачал какую-то сборку модов с этим же модом. Видом от первого лица. И там было дофига занят текстур. У меня, короче, на комп ввелись разные в mailru, Так что не повторяйте моих ошибок и скачивайте мод по ссылке в описании. Так, давайте я возьму нож, попробую перерезать бабе горло, а, потому что я хочу посмотреть, как это выглядит. В принципе, выглядит все прилично. А, так, в машине я еще не катался. Давайте машину возьмем вот эту. Вс. Ё... Гандона. Вот сейчас заберу у него машину. У нас закрыто. Собака страшная. Ладно, возьмем мазер. В принципе, выглядит все сексуально, выглядит все сексуально. Э, никаких претензий у меня нету, э, и, и еще что, за мной едет полиция, вот и все. И, кстати, советую вам пройти последнюю миссию именно с этим модом. Я уже проходила, мне как раз, знаете, прямо такое впечатление осталось, прямо от прохождения последней миссии. А, и еще что. Мод классный, советую вам его скачать. Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Холодок. Всем пока.